Это было прекрасное солнечное воскресенье. Я, как обычно, сидел в парке листал тикток, как друг наткнулся на видео, в котором парни делают крутую фотку в лесу. Я, разумеется, решил это повторить. Я позвонил своему другу, рассказал ему о своей идее про фотосессию. Он согласился, уточнив, что все реквизиты будут только с меня. С меня? Ладно. Я поднял своего рыженького котика, поцеловал его и отправился за покупками по модным бутикам. Разумеется, выбирал самые дорогие и брендовые... Продавец мне сказал, что это то, что я искал. Ладно, ну ладно. Пошел я, короче, на встречу к своему другу. На встрече я рассказал ему еще раз о своей затее, показал брендовые дорогующие вещи. Он их оценил, и мы пошли на локацию. По дороге мы встретили чувака, который сказал, вы куда идете? А я говорю, снимать. А он говорит, давай я подержу твою камеру. Я такой, погнали. На локации мы сразу поняли, что чего-то не хватает, разумеется. Я взял своего друга. О, отлично. Теперь мы приступили к съемкам. Нет, сначала я исправил недочеты, поджег свечи и началась настоящая фотосессия. Все, друзья, видео мы отсняли, фотосессию мы отсняли, результаты будут в конце. А перед этим не забудьте обязательно подписаться, поставить лайк и написать комментарий, какие идеи для фотосессии есть у вас.